А это у нас вид с отеля Наврус, шестого этажа на часть Ташкента, рядом с метро Подамзар. Там у нас национальный банк, здесь у нас телевышка, вот такой вот вид. Там вдали у нас мечеть отмечать. Какая вот красота!